Весна пришла, и в воздухе витают и радость, и любовь, и вдохновение. А я тебя сердечно поздравляю С твоим наставшим славным днем рождения! Пусть будет шелком солнечного цвета! Тобою жизни вышита картина. Я многое тебе желаю лета в любви! под мирным небом, ярко-синим. День каждый будет пусть благословенным, труды пусть увенчаются успехом. И мило, чтобы ты обыкновенье, в лицо смеяться грусти, звонким смехом. Легко прощать обиды и прощаться с тем, что тебя не делает счастливой. С надеждой никогда не расставаться. Быть на волне добра и позитива. С днем рождения!